Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, преподаватель и консультант школы Натальи Пугачевой. В этом видео я расскажу, что такое активации и для чего они нужны. Досмотрите это видео до конца, потому что я рассчитала самые сильные даты для активации, которые называются «Птица падает в гнездо» до конца этого года. И эти даты вы увидите в конце ролика. Я, конечно, объясню, как выполнять эти активации, но сначала давайте определимся и поговорим, для чего же все-таки нужны эти активации. И ответ будет прост. Для того, чтобы оказаться в нужное время и в нужном месте. Конечно, всем нам понятно, что такое удачное время и неудачное время. Например, вы звоните кому-то по важному для вас делу, а абонент говорит вам, что не может с вами разговаривать, перезвоните позже. Очевидно, что вы позвонили в неудачное время. Неудачное время может быть не только для звонка, но и для путешествий, для поездки, для запуска проекта, похода к доктору или, например, для свидания. То есть все идет не по вашему плану. Как определить, когда время удачное, а когда нет? Для этого есть несколько способов. И одним из таких способов является метод цимэн Дунзя. С помощью этого метода мы можем рассчитать не только удачное время для каких-то действий, но и использовать благоприятные направления в пространстве. Например, вам нужна консультация хорошего доктора. Сейчас очень много медицинских клиник, и они расположены в разных направлениях от вашего дома. Если вы обратитесь в клинику в благоприятном направлении, то шансы получить грамотную консультацию хирурга или другого специалиста будут намного выше. Для этого в расчетное время, например, с 7 до 9 утра, вы идете в расчетном направлении, например, на запад, и гуляете в этом секторе минут 20-30. Своим движением вы активируете позитивную энергию. Она начинает влиять на вас сильнее. И таким образом вы притягиваете нужный результат. А потом спокойно можете идти записываться на прием к врачу. Каким-то чудесным образом вы попадаете к специалисту именно того уровня, к которому и хотели. Вот так работают активации. Сочетание благоприятного направления и благоприятного времени дают, конечно, максимальный эффект. И именно такую комбинацию мы используем для активаций. С помощью активаций можно увеличить доход, привлечь партнера в бизнес или любимого в вашу жизнь, получить неожиданные подарки, бонусы, улучшить отношения с мужем или коллегами, улучшить здоровье, сделать отпуск или поездку незабываемыми. Рассчитать активации под любую задачу. Для отношений, для учебы, вообще для удачного решения любых дел в любой жизненной ситуации вы научитесь на курсе «Прогулки и активации цимендунзя, Как получить то, что хочешь легко и быстро». Сделайте предоплату 1000 рублей и участвуйте в курсе со скидкой. Переходите по ссылке под этим видео и бронируйте свое место на курсе. Научитесь управлять своей удачей. Есть разные виды активаций. Бывают активации динамические и статические. Пример динамической активации я только что рассказала. Это активация прогулками и поездками. Статическая активация делается либо дома, либо в офисе, то есть в помещении. Для таких активаций используются специальные средства – активаторы. В качестве активаторов обычно используют свечи, вентиляторы или фонтанчики. Вид активатора зависит от нескольких факторов, и об этом мы уже рассказываем подробно на специальном курсе по активациям Цементунзя. А сейчас обещанный бонус – на картинке вы видите список специально подобранных дат активации птицы ⁇ Падает в гнездо ⁇ с указанием времени, направления и указанием, кому она не подходит по году рождения. Активация птицы ⁇ Падает в гнездо ⁇⁇ одна из самых любимых и популярных. Это очень простая техника, которая проводится в помещении. Все, что нужно сделать, это загадать желание и находиться 2 часа в секторе квартиры или офиса, куда прилетает птица. Это, конечно, условно. Мы понимаем, что речь идет о специальных энергиях, благоприятных энергиях, которые находятся в секторе. Ровно столько времени по условиям цемэнь требуется волшебной птице, чтобы снести для вас золотое яичко. Можно в это время смотреть телевизор, звонить по телефону, даже спать. Главное не вставать со своего места и мысленно, четко представлять себе желаемый конкретный результат. Очень хорошо будет составить карту желаний или сделать коллаж и разместить его на рабочем столе компьютера. Как мы находим сектор с птицей? Из центра помещения, дома или офиса определяем сектор с компасным направлением, который указан в таблице. И в заданное время располагаемся в этом секторе как можно ближе к внешнему периметру, то есть к стене или к окну. Первая дата активации 9 мая в час обезьяны с 15 до 17 часов. В это время нужно находиться в юго-западном секторе помещения, на работе или дома, это не важно. Сектор, смотрим по компасу, он занимает 45 градусов, поэтому вы вряд ли ошибетесь при выборе места активации. Эту активацию можно делать с целью улучшения здоровья, увеличения дохода и загадывать желания, то есть она подходит для всего. После выполнения активации вы можете идти по своим делам и уже не важно, чем вы будете дальше заниматься. Эта активация не подходит тому, кто родился в год петуха. Активации птицы падает в гнездо» в остальные даты, которые указаны на слайде, выполняются точно по такому же принципу. Должна предупредить, что для всех активизаций важно одно правило. У вас должно быть конкретное намерение, то есть вы делаете активизацию для какой-то одной конкретной цели. Потому что чем выше ваша концентрация на одной цели, тем лучше будет результат. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна, и все активации, которые вы проводите – или будете проводить, достигнут цели. А на сегодня это все. Переходите по ссылке под этим видео, бронируйте себе место на курсе прогулки активизации Цимэнь дунзиа с большой скидкой, и с помощью искусства Цимэнь вы научитесь исполнять желания и привлекать удачу в свою жизнь. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.